Любые взаимодействующие тела, в данном случае шарики, образуют систему. Между телами системы действуют силы – сила действия и сила противодействия. При этом сила действия по третьему закону Ньютона равна силы противодействия и направлена противоположно ей. Силы, с которыми тела системы взаимодействуют между собой, называют внутренними силами. Помимо внутренних сил, на тела системы действуют внешние силы. Во время движения на шарики действуют сила сопротивления воздуха и сила трения, они тоже являются внешними силами по отношению к системе, которая в данном случае состоит из двух шариков. Внешними силами называют силы, которые действуют на тела системы со стороны других тел, замкнутой системой Называют систему тел, взаимодействующих между собой и не взаимодействующих с другими телами. В замкнутой системе действуют только внутренние силы.